Злословие не ограничивается только языком, оно может совершаться действиями и жестами. Например, кто-то может пародировать походку хромого человека. Слов произнесено не было, но он сделал акцент на недостатке человека и повторил в шуточной форме. Этот вид оскорблений тоже запрещен, об этом говорится в Коране. О верующие, пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь возможно, что те лучше их. И женщины пусть не насмехаются над другими женщинами, ведь возможно, что те лучше их. Не выискивайте друг у друга недостатки, и не давайте друг другу оскорбительных прозвищ. Дурно быть названным нечестивцем после того, как уверовал. А кто не раскается, они несправедливы к самим себе, ведь обрекают себя на муки ада. В этом аяте Всевышний Аллах осуждает три порока. Первое – высмеивание людей, Второе – выяснение и распространение сведений о чужих недостатках. Третье – придумывание людям унизительных кличек. Каждый приведенный поступок запретен. Упоминать недостатки и насмехаться нельзя ни словом, ни действием. Если вы видите какую-то особенность в человеке, хоть какое-нибудь упоминание может быть неприятное для этого человека. Поэтому нельзя упоминать, тем более пародировать. Среди наших людей часто такое встречается что один не умеет разговаривать на русском языке, либо говорить с ошибками, и остальные начинают над ним шутить и издеваться. Это может обидеть человека? Так поступать нельзя. Издевки и злые шутки не являются качеством мусульманина. Все эти кажущиеся безобидными шутки могут быть на самом деле не безобидными для того, в чей адрес эти шутки направлены. Это то, что заставляет мусульман отдаляться от друг друга и враждовать. То, что вы имеете больше денег, либо работу лучше, влиятельных родственников, либо физическое превосходство не делает вас лучше тех, кто всего этого не имеет. Только один Аллах знает, кто есть кто».